Здравствуйте! Сегодня мы приготовим пирог-торт 3 молока. Это очень вкусный, легкий в приготовлении пирог, сочный, нежный, ароматный. Итак, для приготовления пирога нам потребуется стакан молока в тесто, 2 стакана муки в тесто, 4 яйца. 100 грамм сахара, щепоточка соли, разрыхлителя, чайная ложка разрыхлителя, ванилина немного и полпачки сливочного масла. Это для теста. Для пропитки нам понадобится еще стакан. Защенного молока Из ст... пакет сливок. Можно брать жирные сливки. Я этого я взяла 10%. И также еще стакан молока. Да, и для сверху для помадки нам потребуется белок яйца и 3 столовых ложки сахара. Итак, приступим тесто. Яйца разбиваем в посуду, добавляем щепотку соли и начинаем взбивать. будет хорошо. Постепенно добавляем сахар. В большую миску наливаем стакан молока и Добавляем туда 100 полпачки масла. Ставим на небольшой огонь, чтобы масло растаяло. Не надо сильно прогревать. Главное, чтобы оно растаяло. Задача сбить яйца до легкой пены и чтобы растаял весь сахар. Когда сахар растает, и не будет уже чувствоваться нашим величиком или миксером потихонечку начинаем добавлять два стакана э, просеянной муки вот и перемешивать все это также в муку добавляем чайную ложку разрыхлителя теста и э, пакетика ванилина. Получилось вот такое густое тесто. Мука еще не вся добавлена Начинаем понемножку добавлять молоко с растаявшим маслом. Оно тепленькое, не горячее. Тепленькое. И продолжаем взбивать дальше. И мука у вас получается вот такое довольно-таки жидкое тесто. Мы его выливаем в смазанную маслом из холодильника и посыпанную мукой форму вот и ставим в духовку разогретую до 190 градусов на полчаса на 30-40 минут пробуем зубочисткой ну, на заполняем где-то наполовину тесто у нас еще подымется в общем и в духовку разогретую до 190 градусов Пока тесто готовится, мы смешиваем стакан 200 мл сгущенного молока, столько же сливок и столько же обыкновенного молока, можно топленого. Вот. Смешиваем для однородности. Это будет наша пропитка. Можно добавить ванилин или любой другой ароматизатор, какой Готов. вы любите. Проверили готовность с калочкой. Сейчас вынимаем пирог в блюдо. Вот так он у нас идеально вышел из формы. Теперь горяченьким этот пирог. Я советую, сама делаю вот так перевернутый пирог. Накалываю вилочкой. пустенько. Вот. накалываю вилочка везде и потом буду пропитывать густенько наколола вилочкой и подготовленной смесью вот пропитываю Он хорошо впитывает все вот. тщательно тщательно все про Проливаем, пропитываем потихонечку, не спешим. И так пока не кончится наша пропитка. Когда мы вырели весь приготовленный сироп, вот оставляем все это на, до остывания на столе. А потом на 2 часа ставим в холодильник для пропитки. Лучше брать для пропитки лучше брать не вот такое блюдо, как у меня, не глубокое. А чуть по форме чуть больше, чем та форма, в которой у вас пекся пирог и с бортиками. Вот буквально за полтора-два часа все это впитается. Видите, немножко всего осталось сторона, но все это впитается. Можно немножко еще поливать Я сверху. уже почти пропитался. Берем один белок. 1 белок одного яйца. Добавляем чуть-чуть сольки. И начинаем взбиваться. Всыпали 3 столовых ложки с горкой сахарного песка. Добавляем 2 столовых ложки воды и ставим на огонь готовить сироп. И продолжаем сбивать. Белок у нас сбит уже до устойчивых пиков. Вот, видите, он не осыпается, не с этого свинчика. Доводим сироп до, до закипания. Довольно, чтобы он закипел, чтобы сахар расставил. И вводим все это прямо горячий, кипящий сироп вливаем в белки. Вот, минутку потихоньку покипеть. Кипящий сироп выливаем в белки и продолжаем до полного Пирог у нас получился сейчас я разрежу покажу вам разрежу сочный бисквит пропитанный молочком с ароматом ванили и масла будет хорошей добавкой к чаю приятного аппетита до свидания до новых встреч